Это, по-моему, которых в клетках держат, нет? Не, они похожи на амадины. Может, это амадины? Может, это амадины? Амадины похожи на амадины. Ну, в принципе, тоже можно да, можно и так сказать. То есть там, получается, где-то родник выше? И, там не родник, там, скорее всего, озерцо. собирается без дворец.